Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Андрей Алексеевич Крылов – это вор в законе, который стремительно пронесся по криминальному миру. Его многие сравнивали с ракетой. В преступном мире был известен как Крыл. Андрея Крылова короновали, когда ему едва исполнился 31 год. Он рано добился уважения и авторитета в воровском обществе. Убили Андрея Крылова в 34 года. Он был совсем молодой. Будущий вор в законе, уроженец Тюменской области. Крылов Андрей Алексеевич, Крыл, родился 11 июля 1965 года. Первым преступлением Андрея была кража. На момент ее совершения он не достиг совершеннолетия, но, как известно, ответственность за уголовно наказуемое деяние наступает с 14 лет. Крылову на тот момент было 15. Суд вынес приговор, лишение свободы, сроком на 1,5 года. После отбывания наказания Андрей снова попал в колонию, уже на два года. Родители малолетнего преступника прекратили с ним всякое общение, посчитав сына недостойным человеком. Следующий срок Андрей Крылов получил за попытку откосить от воинской службы. Первые три срока были мелкими. Серьезный срок Андрей Крылов получил за убийство. Он лишил жизни сотрудника Следственного комитета за то, что тот пытался вытрясти с него крупную сумму денег. В этот раз не удалось отделаться легким испугом, Крылов получил наказание сроком на 9 лет. Для отбывания наказания Крылова конвоировали в Тобольскую тюрьму которая имела дурную славу. Здесь начальство могло расправиться с неугодными преступниками руками самих заключенных. Спецтюрьма славилась пресс-хатами или пресс-камерами. Из такого помещения выйти живым практически не было возможности. Здесь людей ломали не только физически, но и морально. Списывались убийства на проблемы со здоровьем. Якобы у заключенного внезапно случался сердечный приступ. Тобольская спецтюрьма была самым страшным местом из всех себе подобных. Люди, сидевшие в пресс-камерах, были обозлены на весь мир, при этом обладали немеренной физической силой. Они с легкостью выполняли приказы начальства и расправлялись с провинившимися. На тот момент, когда в тюрьму попал Андрей Крылов, здесь находилось несколько коронованных воров, таких как Кока, Хасан, Таликдонец и другие. В Тобольской тюрьме Андрей стал завсегдатаем карцера. Здесь были ужасные условия, непригодные для жизни. Окна разбиты, холодными ночами в них дул ветер, теплыми летели комары. В узкой камере не было места даже для того, чтобы присесть. Нары опускались только ночью, днем надзиратели пристегивали их к стене. Отхожее место располагалось здесь же. В камере стояла невыносимая вонь. Иногда из унитаза лезли крысы. Надзиратели в целях издевательства над заключенным, засыпали отхожее место хлоркой. От этого у человека, находившегося в камере, разъедало глаза и дыхательные пути. Еда тоже была ужасной. Приносили похлебку, и то не каждый день. Иногда давали только воду. О прогулках и речи быть не могло. Помимо карцера, Андрея Крылова отправляли и в пресс-камеры. Начальство тюрьмы пыталось сломить его волю. Но Андрей выдержал избиение и истязания. В результате чего был переведен в другую тюрьму, в Нижневартовске, а спустя три месяца, в Ишим. Через полгода Андрей снова оказался в Тюменской тюрьме, а чуть позже в Белом Лебеде. Так, за один год он сменил несколько колоний. В тюрьме Андрей встретил свою любовь. Ее звали Ирина. Она была единственным человеком, которого он любил в своей жизни.